Привет, смотрим Даву и Карину, вместе со мной. Я разработала собственную программу по снижению веса. Вот холодильник, основная проблема всех бак, который заставляет их жреть. А вот велосипед, если ты зайдешь и сожрёшь что-то, тебе нужно сделать 8 кругов по парку. А это что? А там э, сладкая лежит, вот чтобы тоже не было желания. Знаешь, как ежики в темноте яблоки ищут? Дава, Карина продуман так, придумала, чтобы не толстеть. Ребанутая, пошла нахуй. Очень островный юмор от Карины Кросс. Готов смеяться над ее шутками каждый день с утра до вечера. Карина это что? Я доктор! Карина это я доктор! Ролевые игры, давай и Карина. Доктор. Я не хочу быть больным! А почему я должен быть больным? Да ты, это, это само невозможно, я и ролевые игры. Да это с тобой ничем да, невозможно! Ты здесь, ты меня! Если все хочешь, все романтик, опять испортил, никого разно... И... давай хирург настоящий. Утро начинается не с кофе. Настоящие мужики. На спортплощадке. Молодец, пацаны, красавцы. Я на вашем месте так не радовался. Вот ваши анализы. И в этот раз тоже пранканул, но это просто как вайн. Кара, тебе нравится Валенсия? А мы полетим туда? Нет, мы сегодня будем смотреть, матч Валенсия, Арсенал в 10 часов вечера. Ставьте с надежным в и выигрывайте также по промокоду Дава Бонус в размере 6500 рублей вместо 5. Снимай, снимай, нажми на кнопку. Дед, нажимай на кнопку. Невесту, Невесту хотели бы такое. Лесбияночки что ли? Моя жена. Бомжи те же. Шампань? Мы можем Спасибо. А это ролики с прошлого видео. Зайдите посмотреть. Спасибо. Всем привет. Лайк и подписка смотрим. Понимаешь, как ты меня довела? Ты понимаешь, как ты меня довела? Я уже не могу. Нет. Нервный Дава. <кх> Твоя тачка, может прокатит? Блин, может в следующий раз? Нет, какой следующий раз? Уже пятый раз мы говорим, что следующий раз. Давай сейчас. <клёжу> Карина, а ты что <клёжу> здесь делаешь? Сижу. Ты <клёжу> же с подругой у Я погреться села. Погреться села? Да. Тус. Зашла к другу на огонек. <клёжу> <клёжу> Карина, где мой Lexus? Какой Лексус? Давид, какой Лексус? Да ты его подписчице отдал. Господи, не помнит уже. Лексус. Мой Лексус, Карина. У тебя нет Лексуса. А мог бы быть твои дурацкие затраты, Гуччи-хуючи. Какие хуючи? Хуючи, Гуччи, Карина. Приехала домой пораньше, хочу Давиду сюрприз сделать. Все из меня, а я не такой. Сейчас я такой. Давид. Карина? Это что? А Дава, не ни при чем тут. Все изменяют. это такое? Ебать, подкинули. Слышь, подкинули, Слушай, подбросили... Подбро как вот видео было. Случай подбросили. Она знает в Китае? В Китае? Это буряты. В Китае они. В Китае теперь, понимаешь? Нас в Китае смотрят. Её, наши. Пока! Это буряты. А ты делаешь? Платье тебе покупаю. Какое платье? Откручили. Что ты чем ты делают? он Он колесо твое снимает. На хуя? Платье мне купить. Стоим, я тебе куплю платье. Пойдем. <связь> ребят, все вы прекрасно знаете Макса, который зарабатывает кучу денег. Так вот, ребят, пришло ему время... Только он ни разу не сказал, как он их зарабатывает. Все приглашает в Телеграм, приглашает на свой Инстаграм. А как зарабатывает, не говорит. Я специально для вас просто разыграю денег. Сколько ты разыграешь? Ну, полтинчик разыграю. Все, ребят, специальный подгон от меня, он обещает, что скинет, поэтому скорее переходите, подписывайтесь. Подписывайтесь Да уже все подписались. Что толку от этого? Да ты сегодня опоздал. Бей его! <крики> <крики> <крики> Бедный, бери, бери, бери, бери. <крики> Бедный Дава. Наго дети что я не могу увидеть богатство. Гуцуль. Давай, братан, все получится. <свист> ну что, обидно? Типичная, очень, очень похожая на кавказскую пленницу. Аирпод не выпал. Крильц ничего не делал, только вошел. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Карину увидел первый раз Тимати. добрый вечер. Вот Тимати. Вау, это Тимати. Вау. Да? Там да, в... я думал, Новое видео у Давы. Новое видео у Давы. Прожарка Давы и Карины. Вот так вот. Баста, вау, посидел Тимати и Баста на песнях. Так, короче, ничего особенного. Интересно это. Запланированный или спонтанный пранк? Арпотс не выпал тоже тут. Прядом! На тебя! Прядом, родителям, Нет тут никаких отличий просто. Одинаковые картинки. Собственно, ребят, вы уже поняли, с кем у меня выходит видео через... С Тимоти и Кариной. Зайдите, я уже посмотрел. Зайдите. 30 минут, да, ребят, с Тимоти. Будет прям пушечка. Получилось очень смешно, забавно, ребят. Сняли с ним прям еще и смешной скетч небольшой. Поэтому через 30 минут у меня на YouTube-канале. Ну и такое же видео удалы. Смотрите продолжение с вайпом вверх. Вау. Вау просто. Вау. Вот так вот. Зайдите посмотреть.